Смотри, очень многие люди, которые обращаются за энергетической помощью, к армо-корректором, к магам, к колдунам, ворожейкам, гадалкам, нумерологам, торологам, хиромантам, они реально ждут волшебства. Они реально ждут, считают, что пришел, денежку отстегнул, вот тот человек, да, щелкнул пальцем или там это. Чуфыр, куфыр да, поколдовал, и все, их проблемы разом решились. Но такого не бывает, понимаешь? Карма должна, была, должна быть изжита, я, уже, я об этом на каждом своем занятии говорю. Она может быть изжита через осознанные добровольные изменения, через страдания, либо через потери. То есть человек, он должен, что значит изжить карму? Прожить некий урок. То есть что-то понять, чему-то научиться, вырасти, получить жизненный опыт. А очень часто многие гадалки, маги, ворожей и так далее, они у человека... Знаешь, как вот над человеком висит черная точка или где-то где -то в поле, они эту черную, черную точку снимают, но эта черная точка, это была проблема, было неумение человека отстоять себя, отстоять свои границы, отстоять свои права, понимаешь, убрали и вот человек должен был научиться силе, научиться отстаивать, научиться крепости, научиться говорить нет. А черную точку убрали и все. И он остался в рамках своей слабости. На время убрали и она через время, там через месяц, через два, через там полгода появится и может быть еще тяжелее проблема станет. Поэтому истинная задача Помощника, да, независимо от того, как он это делает, психотерапевт, кармакорректор, биоэнерготерапевт, либо там таролог, херман и так далее, помочь человеку осознать его кармическую задачу данной конкретной неприятности. И научиться с этой неприятностью справляться самостоятельно, помочь. Понимаешь? От, от ворожей, от, от магов, колдунов ожидают точно такой же помощи, как, как от классических врачей хирург, или хирургов. Пришел, больной орган вырезали или там таблеточку приняли, и проблема исчезла. И все, да, и проблема исчезла. Но и болезни органов, и проблемы событийные по жизни и проблемы психические и проблемы в отношениях это все одно и то же это карма это задача души в данный момент чему-то научиться научиться что-то делать как-то стать сильнее стать крепче стать увереннее зачастую стать смелее заявлять о себе, ну или удовлетворять свои потребности самостоятельно, не убегая, научиться открываться людям. То есть в каждой конкретной ситуации своя карма, своя задача, свой жизненный опыт. И вот э, наша задача, как кармокорректоров, как магов, да, как помощников, помочь человеку, с одной стороны, да, облегчить его проживание текущей неприятности, при этом научиться ему делать, заботиться о себе самостоятельно. Вот.